Яу, ааа uh, This DK uh, Мааааа Привет, бро! Я в вудетект, как это можешь пить Поэтому толкаю вместо строк наши Мне примитивны ваши фри выдачи на поле Не умею и не любитель, но привык сломать систему твоих Кто кроме меня готов, на да что до более. Нет, не фристайл Что делает жестче, ты привык просто говорить? А я выдавать можно. Я фейсбалма, твои спищены эмоции и действия Это мейнстрим после Версуса и неинтересно Пытался петь как, ммм, снова Версус А уши режет резко, чую, вот и рефлекс Тут весь паря против так стал, атакой грубый, крепящий против Ты склявый, тут два куплета и припев Думаю, хватит, главное против меня Тот, кто не прячется под платье Второй батон, два куплета, двойной припев Мне везет на ты, но и тут сомнений нет Готовься к Сопла, вылет скоро, гор, кровля даёт ведь у тебя кончается слово Второй батон два куплета от двойной припев Не везёт на ты, Но и тут сомнений нет Готовься идти, прав сопла сопло Вылет скоро, гор, кровля даёт ведь у тебя кончается слово Ведь у тебя окончается слово